Сдаю цветами, а тебя все нет и нет, Однакой холодный камень, вот тут сблизится рассвет. Я ни в чем не сомневаюсь, Вею я, что ты придешь, Вот стою и жду цветами, чуть на крапы дождь, Чуть на крапы дождь, Вот уж близится рассвет. Стой, бульвар. Да, были встречи прекрасны Нам расставаться нельзя Может, я жду не напрасно И вместе будем всегда Я уверен, без сомнения Ты придешь, и ночь пройдет Будет точно через год или вот год А пока все ожидаю И букет цветов зарял Сам себя я удивляю Что на что я променял Без сомнений через год